Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Летом, конечно, все видео у меня будут на улице, скорее всего. Но если я не буду показывать обзоры. Сегодня мое видео будет это колотея орбифолия. Вот такая красотка. Сегодня я буду ее пересаживать в другое кашпо нашу тропиканочку, и немного познакомлю, кто не знает, что это за растение. В природе она произрастает в тропических лесах Южной и Центральной Америки. Она достигает высоту 60-80 сантиметров, а в ширину до метра. То есть вот такая вот тропиканка, такая красота. И ее очень любят цветоводы за ее декоративный вид. У нее очень красивые листья. В природе тропиканочка эта может порадовать и цветением. Калатея орбифолия относится к семейству Моранковую. Орбифолия, как и другие колотеи, нуждается в правильном уходе. Не прощает ну, таких грубых ошибок в уходе за ней. Ее, конечно, рекомендуют уже выращивать опытным цветоводом. И сейчас я скажу, как нужно ухаживать за ней в домашних условиях. Поэтому в уходе за ней нужно соблюдать некоторые условия. Первое. Она не переносит прямое попадание солнечных лучей. Ее нужно притенять. Второе. Она не терпит переувлажнение почвы. Ее нужно поливать при просыхании верхнего слоя почвы на 3 сантиметра примерно. Получит побольше мышцы. И третье. Она не переносит сквозняки. Четвертое. Она не терпит резких перепадов температуры. Если, допустим, зимой ее оптимальная температура 18-20 градусов, то в летний период она предпочитает 25-30 градусов, но не выше. Следующее условие – это, конечно, влажность воздуха. Так как наша просотка тропиканта, она требует высокую влажность воздуха. То есть горшок можно поместить на поддон с керамзитов, добавив туда воды. Вода будет испаряться и тем самым будет увлажнять листья ее. Либо увлажнить ее. Растения комфортно себя чувствуют при мягком освещении. Она теневынослива, но это не значит, что ее нужно затолкать в какой-то дальний угол. Если она не будет получать солнечного света, мягкого такого, то у нее потеряется декоративность вести. Она просто будет зеленой, допустим. А если наоборот, будет много солнечного света, то она будет такая бура коричневая и будет скидывать листья, и так может она погибнуть. То есть нужно выбрать золотую середину. В общем, летом ее нужно притенять от прямого солнечного света, то есть это восток, либо запад окна, если ее разместить, либо на полу, чтобы тоже получало какое-то количество солнечного света. Но это у меня помощник тоже решил ставить свое слово. Спасибо. А зимой нужно досвечивать, потому что в зимний период у нас не хватает светового дня. Поэтому нужно растения досвечивать. И обязательно грунт. Я сейчас буду ее переваливать, и я уже приготовила грунт и расскажу вам, что я туда, какие компоненты добавила. Она предпочитает рыхлый грунт сладкий, кислый. Я приготовила вот такой вот ей кошку, здесь очень хорошее дренажное отверстие и приготовила такой я грунт. У меня здесь грунт. Я купила готовый для фиалов. он такой очень питательный. Добавила сюда конский перегной, он у меня такой же перепревший. Очень мелкую сосновую кору добавила ей, потому что она любит слабокислую грунт. Добавила сюда немного перлита, вермикулита и древесный уголь, и получился вот такой, вот смотрите. Даже не промешала, я его сейчас промешаю. Смотрите, какой. Вообще классный, рыхлый грунт. Получилось то, что нужно прям. И он достаточно питательный. И воздух получилось. получился. На дно обязательно я насыплю керанзито. Ну, вообще классный, грунт, Вообще. Насыпала грунта туда. Я здесь посмотрела, у меня здесь уже полезли корешочки. Поэтому можно ее -то уже будет и перевалить побольше. Пусть растет большой и красивой. Ну, корешочки у меня хорошие. Листья у нее прям так прикрывают, что даже плохо видно. Вот. Таким образом я ее присыплю. Поливать я ее не буду, так как она у меня у, нее у корней влажный грунт. тем более она у меня стоит на бобдоне с мокрым керамзитом, так что нормально. И здесь он такой не сухой, а такой влажноватый, то есть вообще хорошо, что нужно. Выбрала я ей такое кашпо, потому что я хочу вырастить большое растение, и поэтому этого кашпо мне будет удобнее переварить. Вот такая красавица. Ну вот так получилось. Как я вам и говорила, я поставила на поддон и налила туда водички, там у меня керамзит. Пусть у нее влажность воздуха есть вокруг нее. И сейчас домой унесу. Ставлю ее на такое место, где на нее да, так падает солнышко такое, как бы, в общем, там все хорошо. Буду держать вас в курсе. Обязательно буду ее показывать вам, как она у меня растет, как развивается. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.